Всем привет, друзья! Много стал замечать видео, которые набирают популярность. Называются они ⁇ Сколько YouTube платит за 1000 просмотров ⁇ Но дело в том, что в большинстве этих роликов информация не совсем достоверная, что ли? Поэтому сегодня мы в этом разберемся. Я расскажу, сколько YouTube платит за 1000 просмотров мне и сколько YouTube будет платить за 1000 просмотров вам. В 2019-2020-м вообще в ближайшие несколько лет кардинально ничего не должно. Измениться. Хотя, наблюдая последний год за поступками нашего государства, я не удивлюсь, что YouTube вообще закроют. Ну, это, конечно же, навряд ли. Итак, все мы знаем, что у YouTube есть партнерка Google AdSense, через которую он вам платит. Ваши ролики смотрят, а YouTube вам отдает за это немного денег суть такая что рекламодатель приходя на youtube изначально говорит что мне нужна такая такая-то аудитория на такой-то такой-то регион платят Google деньги то есть youtube и какую-то часть этих денег google забирает себе а какую-то часть отдает авторам роликов на которых показывается реклама рекламодателя насколько мне известно по соотношению это 45 процентов получает google и 55 процентов получает ютубер да кстати ребят чуть не забыл у меня для вас есть немало много водички. И для кого-то бесполезной информации, хочу сообщить вам, что, во-первых, не забываем, что у меня есть приват-канал. Тут уже более 30 схем заработка, курсов. И сейчас, внимание, друзья, помните, мы как-то делали обучение по ютубу с моим партнером Искандером. Так вот, его курс я уже выложил туда. Также в скором времени я туда выложу свое обучение по телеграм. Так что, кто хочет попасть в приват-канал, пишите мне в личные сообщения. В телеграм я очень быстро отвечаю. Стоимость входа в приват на данный момент 990 рублей но когда я выложу туда все свои обучения то цена будет немного дороже но пока 990 также подписывайтесь на мой основной бесплатный телеграм-канал где я публикую различные схемы и дорогие курсы для вас бесплатно ссылка как всегда в описании кстати сегодня я вам скинул кейс с одного платного канала связанный с заработком на youtube водичка еще не закончилась так что немного пожалуйста потерпите это было во первых а теперь во вторых я планирую серьезно заняться ютубом но для этого нужно приобрести должное оборудование хороший микрофон свет фон камеру чтобы снимать себя в разговорных видео все это стоит очень дорого поэтому если вам нравится то чем я занимаюсь и вы хотите продолжение в более хорошем качестве то напишите по этому поводу в комментариях стоит мне этим заниматься или нет если будет подавляющее большинство тех кто за в скором времени мы начнем пилить качественный контент кто хочет поддержать и в нести свою лепту в развитие нашего канала. В описании оставлю реквизиты Яндекс-кошелька. Я буду благодарен каждому рублю. Кто задонатит, могу в следующих роликах пропиарить ваш проект, если он не связан с обманом или с водом людей в заблуждение. Вода закончилась. Возвращаемся к делу. Как у нас там называется ролик? Сколько YouTube платит за тысячу просмотров? Угу. Начнем с того, что зарабатывать можно, конечно же, не только на партнерке от самого YouTube, но и также на продвижении своих каких-то продуктов, курсов, например, консультаций, каких-то услуг, продавать прямую рекламу. Все это мы сейчас отбросим в сторону и поговорим только о заработке с партнерки YouTube. Для этого нам нужно знать, что в разных странах разный CPM, cost per mail. Кто не понимает, что такое CPM, то, проще говоря, это то, сколько YouTube платит вам за одну тысячу показов так вот есть страны где cpm высокий а есть страны где cpm низкий как приоры в дагестане Самый большой CPM это у нас в Соединенных Штатах Америки, в Австралии, Германии, в Канаде, по-моему, там на просмотрах зарабатывают очень хорошо, в большинстве топовых каналов даже нет э, прямой интеграции рекламы потому как в этих странах можно зарабатывать только на просмотрах. Самый низкий CPM это по-моему в Африке, Украине и еще где-то, сейчас так и не вспомню. В России CPM не самый, конечно, низкий, но ниже среднего. Общая логика простая, в богатых и экономических развитых странах реклама дороже и денег автору канал она приносит больше также CPM зависит не только от страны но также от ниши, от длины вашего ролика и от вовлеченности в ваш ролик если у вас видео больше 10 минут то youtube может вставлять ваш ролик больше рекламы соответственно денег за просмотр вашего ролика youtube будет платить больше кстати если вам полезно это видео то не забудьте прямо сейчас провести вот этот весь обряд лайк подписка комфорт колокол все как обычно и если есть какие-то вопросы обязательно напишите их в комментариях вернемся теперь к более интересной теме например знаете ли вы от чего больше всего зависит cpm а я вам скажу от ниши или от темы вашего ролика потому как за видео с одной темой вы будете зарабатывать 5 долларов за одну тысячу показов с другой темы 10 долларов а с третьей вообще 0 5 долларов за тысячу показов в среднем в россии cpm варьируется от 0,5 до 5 долларов. Но опять же нельзя просто так взять и посчитать сколько человек заработал с того или иного видео. То есть казалось бы, чтобы посчитать сколько доходов принес ролик, нужно вроде бы количество просмотров разделить на 1000 и умножить на CPM. Но это не так, дело в том, что не все просмотры монетизируются рекламой. Есть монетизируемые просмотры и есть не монетизируемые просмотры, на которых реклама не показывалась. У меня на канале примерно только 75% просмотров монетизируются достаточно высокий процент если мы возьмем в среднем по рынку количество монетизируемых просмотров то их будет где-то процентов 35 наверное это зависит от вашего контента в том числе отсутствие мата кота трэш контента и так далее у меня ничего этого нет практически нет мата поэтому достаточно высокий процент монетизируемых просмотров если вы видите например какой-нибудь влог на нем миллион просмотров из них всего 350 тысяч просмотров монетизируется. CPM будет на влогах всего где-то 1%, по-моему, даже ниже. Потому как на влогах достаточно разношерстная такая аудитория, поэтому и такая маленькая цена за 1000 просмотров. Итого, мы берем 350 и умножаем на 1 бакс. Ровно 350 долларов. Представляете, всего 350 долларов за 1 лям просмотров влога. То есть, теперь мы понимаем, что контент, который смотрит абсолютно разная аудитория, например, интервью, как у Дудя, влоги, детские каналы, это вообще, кстати, отдельная тема. За подобный контент мы будем получать минимальный CPM от 0.5 до 1 доллара за 1000 просмотров. А вот если у нас будет узкоспециализируемая тематика, обзор автомобилей, путешествия, ремонт, канал, связанный со страхованием, кстати, страхование это самая высокооплачиваемая тематика, Рынок большой, соответственно, рекламодатель готов платить много, чтобы привлечь клиента. В США на канале, связанном со страхованием, CPM будет больше 30 долларов. Ну, в России оцениваем по верхней границе около 7, ну, может, в некоторых случаях 8 или там 10. Это много. Давайте посмотрим, какой CPM у меня и сколько я зарабатываю с партнерки YouTube. Сейчас вам буду показывать нутро своего канала, поэтому не забудьте за это поставить лайк. Для этого давайте зайдем в аналитику. Итак, смотрим. За последний месяц на канале было 12 800 просмотров, 45 000 минут просмотров, плюс 195 подписчиков и 16 долларов расчетный доход ровно столько я заработал именно на просмотрах не считая там продажи своих услуг продажи доступа в приватный телеграм-канал не считая продажи своих каких-то продуктов именно с партнерки я заработал за последний месяц а точнее за последние 28 дней 16 баксов давайте нажмем на доход и вот тут мы можем увидеть мой cpm он равняется 3 долларам 25 центам что мы еще можем тут наблюдать вот тут можно посмотреть Самые прибыльные видео за последние 30 дней. Тут доход по месяцам. В конце августа мне получается включили монетизацию и с того времени и ведется отчет. Всего с того времени, как включили монетизацию, я заработал 36 баксов. Но сейчас я все-таки хочу вложиться всей душой и временем в YouTube начать делать действительно качественный контент с хорошим звуком с камерой со светом а для этого напоминаю мне нужно знать ваше мнение которое вы можете оставлять в комментариях стоит ли мне покупать дорогостоящее оборудование и вообще собственно продолжать этим заниматься спасибо что досмотрели этот выпуск до конца и увидимся в следующих видео надеюсь скоро они станут очень качественными.